после чего вы сможете подсоединять напорные пожарные рукава или любое другое пожарное оборудование, имеющее для стыковки пожарные гайки 50-го диаметра. В большинстве случаев 50-е пожарные краны соединяются с рукавами D51, как кранового, так и технического типа. Масса крана – 1700 грамм. Материал изготовления – чугун. С краном можно использовать датчики положения кранов ДППК.